Козочку встретили на дороге. Ничья, никто не знает, чья. Бедная это. кричит. Господи. Ты, Нар, голодная, а? Хлеб есть у нас? Нету. А что, мы не взяли хлеба Нет. даже? Эх, блин. Маленькая. Потеряшечка. Да, откуда ты взялась-то, родная? Не, она ну, к нам не надо. Фига себе, блин. посмотри, а. Среди леса... Тут до ближайшей деревни-то. Может убежала? Да, не помню, держали. Далеко, далеко, да. Вообще. Мы же сейчас ехали, видели, козы гуляли. Ну, Анатося, смотри, видать, уже несколько дней. Да, да. Ее даже не взять с собой. А ты куда ее везешь? Малышка. Чебисария. А? Малышка. Господи, ой, какая мягенькая ты. Господи, у нас столько котлеты маленькая. Может, попробуем а отвезти? А котлеты будет есть? Она не Может, отвезти попробуем? Куда? Туда, где мы видели коз. Как она здесь оказалась? Гороженькая вообще. Да. Потеряшка. Может, кто гнал? Собаки гнали. Все видно, она уже не один день видает, А вы прямо здесь это, сидели чай пили, она вышла сама что ли, да? Выбежала а -а -а. прямо на дорогу. Жалко животи. Да, жалко жутко. А хорошая, смотри, какая. Да какая она общительная. Да, Замерз. Может попробуем докинуть ее, а? Ну посмотри, ты за прелесть. Хозяина искать, видишь? хозяина надо искать а как ты будешь искать то она да есть, она... она сейчас в лесу идет и все да. вот истории ухиные истории капец хороший какой да Да, очень Жалкая. классная козочка тоже если не найти хозяина себе взять то... У -у -у -у. ну то смотри мини а мне. что вы себе бы взяли ее а ну, куда ну а куда вы едете? Куда ее здесь? Тебе взяли шеф. Она умрет здесь ну, просто. Конечно. Конечно, завалит загрузку. Здесь, блин, сколько волков. Охотники тоже. Видишь? Давай заберем, а. Ну а как куда Да спокойно кинем вон сзади и все. Жалко. Сарай у мамы есть, пусть живет Конечно. Сейчас мимо поедем. Там, как пока мы ехали, мы видели, кос выпасали. Помнишь козочки? черную я еще сказала. <laughs> Может, это оттуда отбилась то да? да? Да, Давайте туда отвезем, спросим. Я не могу, её, я не могу ее здесь оставить. Но... Ну давай заберем. Как ее забрать? Вот вот все вещи бежать, куда-то вот оставлять. А вы здесь будете? Да, Ну давайте мы вам вещи пока оставим. Давай. Мама сейчас скажет, блин. Привезли, блин, добра, говорит. Мы и так уток, когда ей привезли, она говорит, зачем вы нам утки привезли, говорит. За ними надо ухаживать туда-сюда. Сейчас еще казу привезем, она офигеет вообще. Кину тогда к вам. Всё, волк, ты уже папка. Да. О, блин, вот это я хренею. Вот у это... я... это... Поехали на ков. Думаю, колосы. Все хорошо. Все да, хорошо. Бог, бог дает. Все хорошо. Бог дает. Все хорошо. Все будет маленько. Куда мы едем? Да, девочка. Ой, волк, но ну это такого не бывает. Я, это вообще, а я, я сейчас не сейчас знаю, закрывать. каких только приколов не бывает, вообще. ты моя девчоночка, она так молоком пахнет. Она хорошая, она вообще ухоженная. Да. не знаю, как она, блин, сюда забрела. Что такое? Девочка моя, ты. Или даже мальчик мы даже не знаем Сенья пришла. Ой, че, боже! куда? Ты полезно, ты девчонка. Что, прикинь, мы целуемся, мы целуемся, мы целуемся с тобой. Как ты молоком пахнешь! Как ты молоком! Блин, капец! Я еще такой с приколом, типа возьмем козу, да, сегодня Да. Мы проезжаем там стадо. Кос, да, он кос... говорит, возьмем козочку себе а, Я чёрненькая? говорю, черненькую возьмем Не черненькая, но Тоже неплохая Красота такая красивая Ну окрас, посмотрите <Eco>: Какой <smaren> окрас, я не могу снять окрас Красавица, главное чтобы она не покакала Ой, господи Ой, полегли Не, держи ее Она там это... Она лечь пытается, видишь? Да, как... Не, а ты на себя ее вложи. В общем, мы выключаем нашу трансляцию, а -а. мы ее хотим немножечко... все легла девочка. Господи, как собачка. Как, как, как существо человеческое. Мы с козой. Главное не забуксовать здесь, блин. Не сесть. Волкодавы три штуки выскочили. Ну вот они бы задрали бы ее, кстати. Да, сто процентов. Это мы ее вовремя спасли. Еще третий куда-то ушел. Сейчас вылезет. У нас козочка уже улеглась, девочка мальчик, неизвестно Ой. кто. Теплая такая, колеса. Да, о тебе говорю, О тебе говорю. Ну, потерпи да? моя родная. Потерпи, родная. Посмотри, они сразу раз Да, рассыплю Это, походу, это охотники, наверно ходят Хорошее закрытие сезона Ну, ребята, в общем, вы поняли, из чего будет состоять Наше сегодняшнее видео Монеток вам не будет, зато нам будет коза Если эта девочка будет свое молоко Мы уже решили, что если мама откажется ее взять Мы ее берем с собой в Москву Она будет всем там топотать утром утрам головой Будем ее сдавать на праздники, да? Будет Кстати, видеть. да. Ну вы посмотрите, она, она ручная, ухоженная, она мытая. Если мы сейчас хозяев не найдем никаких, то у нас будет кожа. А губки у нее. Неправильно, это она вам сказала привет, да, мой хороший? Нежные губки такие. У меня такое ощущение, что к тому моменту, как мы приедем к маме, я уже тебе скажу, что я ее маме не отдам. Да! не происходит едем на копчу только не, не бывает блин. я говорю про нашу жизнь надо это как его, фильм снимать мне интересно у кого-то еще из ребят Само... такое бывало да, самое интересное да если у вас были какие-то такие курьезные ситуации то э, обязательно отпишитесь будет интересно почитать вообще разные ситуации происходят он лежит как будто чувствует что здесь ей ну, никто не причинит и животные спокойно. очень чувствуют. Особенно в твоих-то лапках. Мужик даже эту елку положил. Да. Я сразу понял, что она голодная, ты представляешь, она стала да, елку да, есть да, вообще. Она очень голодная. Она мне сразу руки начала вылизывать, искать у них что-то губками своими. Мужик мне говорит такой, я приехал, говорит, в лес. Я говорю, а что ты здесь делаешь -то? Он говорит, я сюда приехал, говорит, чисто чику попить. Да вот да, народ живет рядом с лесом, грубо говоря, тут до ближайшего леса, ну, два-три километра, грубо говоря, вот есть места, вот, да? А народ ездит вот километров за 10, да, за 8, чтобы вот просто куда-то на полянку заехать, да? Разжечь костерок, посидеть, чайку попить. Мы тоже так ехали, даже бензина налил. Да, мы же тоже сейчас думали, сейчас приедем, костерок разожжем, все дела. А тут такая ситуация. Ну, она меня покорила просто. Я подумала, даже если она что угодно испачкает, нам тут порвет, помнет, но это же живое существо. Ну как можно иначе поступить? Смотри, что мы в лесу нашли. Одна гуляла посреди леса. Да ладно, да. клянемся, даже видео есть. Хороший, сразу к нам подошла голодная. Она Без... очень ласковая, очень социальная. Представляешь, в лесу ходим, и это какого мужик выходит, даже... коза потерялась в лесу. Посреди да легче. До, дать до, до ближайшей деревни 8 километров. Да что ты? Слушай, она упитанная, да, она ухоженная, мытая, она чья-то, да. ребят. Ну, в лесу она была, представь. Вообще, Слушай, а пока у нее провалены, Конечно, она голодная. голодная. Дожди. Да. Но, но никто животное никто не, не трогал, не нападало. Голодная, голодная, давай кормим. Видишь, она у, да, у нее обезвоживание. Да, да. Пошли, Господи, да. а какая ласковая, да? Она прям что, целоваться же? лезет. Сдашь, придет, скажет, а, да, что Да, при объявлении придет это, это О, Да, конечно. О, захитка! Ну да. вы даете, ребята. Да. Что не день-то все А привезли. вы что подумали, кого мы привезли? Думаю, может, волк или еще кто. В лесу. с Новосильем, мусенька ну, да, в лесу Но это заказали. надо с москвы приехать чтобы найти козу <свят> волкам <свят> То есть, волки нашли козу в лесу <свят> <Волки>. <свят> Копички охотничьи, костерок пионерский. Я уже думала, они насырели О, О, Так можно и побрить себя. Только посмотрите, как выложено все аккуратненько. Камушек к камушку. А, блин. <свес> вот это фумфырика зачетная выскочил С гербом. Вот здесь вот в углу фумфырика один был. Чуть-чуть вот здесь вот в сторону. И вот сейчас, смотри, сюда вот. красавец. С надписями тоже, смотри. Это сейчас обалдеть. Лишь прыгать. Да ну, это что такое? Это бутылка. Да. Смотри, корона. Может, это крест? В смысле? В смысле, да, это крест. Да ладно, я не... Да, это крест. Вот это обновили катушку. Волк! Волк! Икона! Еще икона. Над писями смотри-ка. В углу дома, ребята. Так мы закрыли сезон. Нашли сегодня козочку. как вы видите мы до последнего не сдаемся да, походи снегу сколько я не знаю сколько какой слой снега сантиметров 7 наверное, да? да трава высокая видишь не берет вообще трава нереально высокая Вам покажи поле смысла нет ходить вообще если было бы да не полегла еще трава может уже и не поляжет да? да она не поляжет она такая тут даже не трава, это вообще какой-то бурьян растет. Да, лосяк кто-то увидел. Это я. Ну, я не сняль. Я. Я саль. Кто испугался? Да? Так. Кто боялся? Кто боялся? Кто испугался? И кто признавался? Место стоянки австралопитеков. В смысле волков. Гео-романтика. Надо открывать свое радио. Коп-радио? Зачем ты это сказал? Так, ребята, мы кому-то подарили отличную идею для стартапа. Да. А какую музыку на нем бы крутили, Волк? Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались.